на дубайский сабвей мы зашли в метрополитен ну у них надземное метро поэтому сейчас мы доберемся до него и прокатимся из марины из района дубай марина в даунтаун там где стоит бурж Алифа. сейчас нам надо пополнить наши карты но no. я сказал что ноль века меня сразу пристыдила. вот метро надземное сейчас мы на нем поедем прямо до Бур шалифа пришли на sky view обсерватория чтобы посмотреть хорошую панорамочку на Бурж-Халифа. Вот так. Вот так. Вот это вид. Ну, окошечки грязненькие, конечно, но... влезло. Вот это Даунтаун Дубай. Вид с 240 этажа. Вот хороший вид на Бурж-Халифа именно со Skyview-обсерватории, с этой смотровой, когда она влазит вся буквально. Ну и остальное Это все. Ну, в общем, за вход на эту вот смотровую площадку мы отдали 160 дирхамов на двоих. Это по 22 доллара. Это гораздо дешевле. Конечно, это немного ниже, чем Бурж-Халиф. Но ведь из Бурж-Халифа не видно Бурдж халифа которого мы были на смотровой площадке а вот он вот халифа и рядышком дубай мол гигантский красиво тепло ну как тепло жарко свет красивый сейчас для съемок очень показать я уже не могу борж-халиф чем чем она есть только если обнять ее еще поцеловать вот Ну что, друзья, сегодня крайний день у нас а, в Дубае. Мы сегодня отправляемся в Абу-Даби. Там немного погуляем и уже будем отправляться домой в Казахстан. В Алмату. И там дальше. По плану. Что можно сказать? В принципе, мне понравилось. Хороший отдых, хороший Отель, хорошее питание. Все классно. А, Дубай-Марина. Замечательный район этого города. Даунтаун. Вчера посетили Бурж-Халифа. Посмотрели на вечерние фонтаны. Для шоу фонтанов возле Бурж-Халифа. Все это впечатляет. Все это гигантских размахов. Все это невероятно. Так сказать. Архитектурные... Все вот эти чудеса вот этот фьючер весь хай-тек это здорово я и рекомендую приехать сюда и на да хотя бы на сутки mm -hmm. конечно сутки мало ну вот от 4 3 5 до как уже кошельку и душе угодно если рассматривать это в качестве короткого такого уикенда тоже отлично я рекомендую все же, наверное, вот этот район Дубай-Марина. Он самый, наверное, уютный, один из оживленных. Я понимаю, что есть Дейра район, но это все же старый такой Дубай. А, на любителя. В общем. А из этого района, вот из Дубай-Марины, очень легко доезжать до всех достопримечательностей. Ну и вот. Пляжик. Очень близко все доступно. Компактный и чистый район. Вот. Ну, конечно, как и в любом отдыхе, всегда хочется больше. Я в своей жизни путешествовал и на больше, и на месяц, и на два. И я скажу честно, что мне кажется, хоть и, хоть и 6 месяцев, хоть сколько, разницы не будет. Все равно <coughs> крайние дни, они всегда такие печальные, всегда такие а, грустные. Но это мотивирует. Мотивирует вернуться, мотивирует к новым совершениям, поездкам, путешествиям. Сегодня очень жарко, но ну, опять же относительно, самая жаркая погода, самая горячая была первый день приезда, как раз когда мы были ушатанные в самолетов, не спавшие там после задержки в визеера, на, 5, на 4 часа все вот это наложилось. Переезд из Абудаби в Дубай. Тоже на автобусе. Пока все найдешь, пока все поймешь. Ну, как бы вот. И, как назло, в этот же день. 43 градуса. Встретила нас. Встретила погода такая дубайская. Ну, ничего, пережили. Остальные дни вот попрохладнее. 37. 37 это уже не 43. Вроде немного, да? Но 35-37 совершенно по-другому ощущается, даже водичка прохладней, есть ветерок, вот такие дела. По отелю называется он Dubai Marina View Apartments. Если нужно будет, я оставлю ссылочку в описании. Стоит он от 54 долларов в сутки. Нас заселили раньше положенного времени, зачекинили на 4 часа раньше. Мы приехали очень рано в него Мы приехали в 8 А Мачкин у нас в 2 часа дня Но мы пару часов посидели На ресепшене Затем погуляли немного Отдав им свои чемоданы И уже через 2 часа пришли И они сказали Мы готовы вас заселить Но еще в подарок Мы вам апгрейдили номер И получился вообще хороший номер Чуть лучше, чем мы ожидали хороший отель. Выдают полотенца на пляж, я уже говорил. Там есть два санузла. Огромный зал. Типа как гостиная, не знаю. Кровать, в спальне отдельная спальня с кроватью и со своим санузлом. В общем, прекрасно находится он тоже прям уж в хорошем месте, в таком удобном, возле станции метро. Между двумя станциями Петро, поэтому выбираешь, куда хочешь, а, какую ближе тебе идти. Вполне классный отель. Ничего сверхъестественного, но хороший бассейн. Мне понравилось. Чисто, классно, прохладно, главное. А, вот. Так что вот такой вот отдых получается. Но ну, будем дальше купаться и готовиться на сегодня выезд в Абудаби и выселение. из этого прекрасного отеля прощаемся с этими видами из окошка из наших окошек классный отель Дубай Марина Marina... Marina View Apartments еще раз небольшой обзор в конце напоследок два санузла, ванная большая вот и я все тут отлично напомню я что стоит он всего 60 50 долларов в сутки шикарный отель абсолютно апартаменты все есть все есть все что нужно и шикарные виды огромные окна гостиные, кухня стиралка все все все все все есть Тарелки, ножи, ложки. Ну вот, что нам пригодилось больше всего, это вода. Микроволновки, морозилки, холодильник, система кондиционирования, вытяжки, стиралочки, шкафчики. Короче, все, что нужно для жизни. Вика готова. Все, выселяемся, погнали в Абу-Дави. Очень хороший, чистый отель. Уютненький такой. Такая чистота прям бесящая. Четыре лифта на этажах. Очень уютно. Я уж не знаю, все ли ком-номера, они а как апартменты. Но, скорее всего, да, судя по названию отеля. Что апартменты. Все, что нужно для жизни, здесь есть. У нас лобби магазинчик маленький магазинчик ну все мы выселились ох как тепло сейчас я покажу адресный план как он выглядит этот отель вот так ну рекомендую очень бюджетная экономная отель бизнес лишест все есть все что нужно для жизни и на длительный срок, и на короткий. И самое главное, недорого. Мы же с вами за бюджетные путешествия. С деньгами и дурак может, как говорится. Сейчас мы отправляемся на метро, чтобы доехать до станции Ибн-Батута. И оттуда пересесть уже на автобус до Абу-Даби. Ну, а там продолжим наше путешествие. Очень понравилась вот эта аллея мне. Такая уютненькая. Вот станция метро. Ну, они здесь все один идентичные. И поедем мы в ту сторону. Ну, что могу сказать. Такой экспресс-забег в Дубай. Много что не посмотрели. Много еще мы оставили. Но это нереально посмотреть все здесь за столько короткий промежуток времени поэтому всегда нужно оставлять в стране что-то неизведанное что-то не просмотренное чтобы еще раз вернуться и насладиться этим ну вот мы и в метро ехать нам две станции буквально Ибн-Батута. Отсюда мы будем направляться на автобусе до Абу-Даби. Сейчас надо разобраться, какой автобус. Как, какой автобус туда идет. Вот Абу-Даби аэропорт, экспресс баз Но это нам не надо. Видишь, вот тут тоже он до аэропорта, но нам не надо в аэропорт. Нам надо до столицы эмиратов ну короче мы нашли автобус Е101 идет до Абу-Даби из Дубая стоимость проезда 25 дирхам с человека те же самые карты НОЛ используются что и во всем Дубае метро, в трамваях вот такие автобусы сейчас мы найдем его нас и отправимся Слабо Дави! Вообще вот эта станция Ибн Батута, это такой некий хаб, как я понимаю, крупный. Ну, автобусная станция. Автобусы из Дубая, с той стороны, ой, из Абудаби, приходят в Дубай. И здесь мы уже пересаживаемся на метро и едем дальше в Дубай. То есть и из Дубая в Абудаби мы тоже через эту станцию Ибн-Батута. Здесь все автобусы, здесь и, и экспресс из аэропорта Абудаби приходят тоже сюда, на эту станцию. Потому что вот станция метро. В общем, все через эту станцию. Такая основная, насколько я понимаю. Вот так. Вот наш автобус. До, до Абудаби. Бежим, бежим, бежим. Автобус Е101. Ну, в общем, если будут вопросы, напишите или зададите их в комментариях. автовокзал теперь надо придумать как добраться до отеля и работают ли здесь карты нол ну короче разобрались карты нол тут не работают тут вот такие свои хафилат карт Их купили в автоматах. И идем теперь на автобус. Надо уже чекиниться. У нас два часа. А время уже три. Отель ждет нас. На улице 39. Вообще отлично. Как мы любим. Все как мы любим. Вот так выглядит бас. Mainbus терминал. Короче, станция, главная автобусная. 39, это круто. Ну, кстати, уже кожа попривыкла. Не наш. Не наш автобус но ну, вот этот автобус он не наш не, пешком нет в 39 градусов пешком мы не ходим 33 идет к нам тоже не наш и этот не наш ну два облома подряд ну ладно, ждем наш а вот этот уже наш но он полный, да? Ну, как-то тут густо населено все заселено что там либо этот район такой прям плотненько все так может быть мы куда-то не туда заехали Это тут не круто, непонятно. Походу, мы ну, какой-то район себе не тот выбрали для заселения. Как-то тут вот так. Я не знаю, вы подземные что-то есть? А ни нихера не понимаю. Куда идти? А Вика говорит, пошли куда? Что-то тут как-то поднагажено нету такого дубайского плоска даже эскалаторов нет Фу, перешли дорогу короче мы сейчас будем искать наш отель деньги менять надо Ладно, потом поменяем ну тут короче такой жилой райончик Прям он такой густонаселенный. Но с одной стороны это хорошо. Тут всегда можно будет много вкусно поесть. Недорого. Я ожидал другого. Но наверняка мы просто не в том месте. какие-то отели получше. <звук> наш где-то здесь. <звук> где-то здесь наш отель. Мамочки, как же жарко. Какой кошмар. Вот наш Golden Tulip. Золотой тюльпан. Вот. вот. А? Ну вот, наверное, ресепшн. Один же здесь ресепшн. Экзит. Это выход. Значит это вход. А? Ну, так вот. Сейчас мы зачкинемся. И посмотрим посмотрим наш номер ну что то честно сказать посмотрим короче я пока не могу понять где мы жарко ну что то так 1204 1205 Ну красиво. Чего? Симпатично. Чистенько пахнет им вкусно. Ну конечно это не в, в Дубае какой у нас был. Ну, вид, конечно, соседнее здание. С грязными окнами. Вообще никакого вида. Вида нет. Ни, ни на что. Две кровати. Ну ладно, у нас одна ночь. Тут, короче, и все. А это куда? В соседние... В соседние комнаты, походу. <сорщит> ну такой, такой райончик, короче. <сорщит> трешовенький. Короче, райончик не очень, едем в, Дуба, а в абу мол посмотрим, что там. Как-то мы не очень заселились в этот раз, ну, по крайней мере. А, но ну, все равно он какой-то густонаселенный, я не так представлял, но наверняка это просто такой район. В общем, информации у нас не было никакой по районам Абу Даби, поэтому вот сейчас будем исследовать прям. В общем, приехали в Абу-Даби Мол. Не знаю, вот, вот он вроде. Пойдемте погуляем здесь сейчас мы зайдем в магазин посмотрим чего кого ну просто как-то непонятно мы не изучали особо даже ну не готовились к будами прям как чтобы там все изучить для путешествия у нас он как как как хаб же. прилетели улетели в дубай и обратно также поэтому ну будем сейчас смотреть маски надо не надо но тут все строго на входе в лабудаби мол просят паспорт вакцинации его сканирует наш казахстанский тоже про канал ну он их просто посмотрел не сканировал но ну, обязательно маска обязательно паспорт вакцинации ну или пцр и так понимаю ну, вот все-таки другой эмират и другие правила Тут, тут мы читали, что тут гораздо строже все, нежели в Дубае. Ну ладно, пойдемте гулять. Куда-то мы пришли снова. Короче, очень странно. Когда-то мы забрели. Людей нету. Только машины. Ни, ни, а, ну вот один парень сидит. Ладно, не буду показывать. Но это вообще как-то странно. Непонятно. Как-то немножко даже жутко Ха, ничего не понятно Кливленд клиника Бузаби. ни черта не непонятно и вообще непонятно где здесь центр он весь какой-то островной этот город куда понятнее был дубай ну и он как-то вот все-таки адаптирован под туристов своей навигации, трамвайчиками, метрошечками. Ну, здесь как-то странно, даже тут а, не озвучиваются остановки. Пока не зашел Удаби, Может быть, опять же, не в тех районах. Ну а в каких тогда? В тех. Вот посмотрите, сколько здесь людей. Машинка проезжает изредка и все. И кукушка какую-то какая-то. Вообще не души. Пойдем налево. Конечно, большое, гигантское. Как-то все разбросано. Непонятно. Короче, зашли еще в один мол. В еще один. Вон туда, наверное. Галерея мол. Сейчас через него выйдем в другое место. Он нас, Этот мол соединит нас с верхними с нижней частью города О, как холодно здесь ну да, красиво. Огуляли по галерее Молу. Очень лакшери, очень very very good. Apple Store хороший, большущий. Очень-очень випово, прям до да, нельзя. Ну идем теперь в наш. Симпатичный район чтобы знать, где мы. Вот еще один вход в этот мол. Вот он. И под землей он. Жара спала, до да? Градусов, наверное, 25. Ну, может, 30. Район Абу-Даби. Такой густонаселенный, работягами. Тут рабочий, рабочий класс, так сказать, на работу, с работы. Ну и трафик тут совсем другой. Ну прям, фух, и запахи. О, то чем-то понесем. Рыба и вонючий, То еще чем зашли в какой-то местный супермаркет ну такой прям трешовенький там подешевле конечно но там такие запахи мы выскочили сразу оттуда я вот не был в Пакистане но вот местами вот что-то вот такое прям И Индия, Пакистан потому что ну районами районами, понятное дело что иногда вот более-менее что-то красиво иногда в какую-то зайдешь Дыру. ну тут э, арабов я так понимаю вот в белых одеяниях минимально да, да, да. тут именно да, обслуживающий да, персонал да, да. Вот такие кафешечки дешевенькие перекусочные ну и пакистанцы пакистанцы африканцы весь рабочий класс как говорится вот вот вот тут нормально да И широко и это но опять же, как нормально. Вот так туда поворачиваешь. И уже отстой какой-то. Местами пахнет, как во Вьетнаме. В большом городе, в каком-нибудь Сайгоне. Кто-то потухший немножко, где-то рыбкой несет. А, нам вот в этот вот магазинчик. Что-нибудь перекусить взять на ужин. Ну Или завтра в самолет, в аэропорт. Ну, короче, я понял, как мы выбирали отель. Я вот так вот, видимо, читал. Даунтаун Абудаби. Вот наш отель Golden Tulip Ну, короче. Я думал, это такое. Ну куда ты? Не пропустил даже, гад. Ой, подожди, ну вот какой-то вход еще есть. Может, мы утром, вот днем, днем зашли с другой стороны. Теперь заходим с главной улицы. А вон тот локальный мол смешной. Там, как короче, ну типа нашей тайги, что-то такое. Купили мы немного минералки. Пару печенюшек на завтра Блин, у нас даже вид не на парковку Ух, Вот даже если бы вот так было, я бы уже радовался У нас просто вид на стену Сейчас положим в рюкзачки покупки И пойдем прогуляемся Тут Еще лифты Надо к началу, когда заходишь Чтобы снизу подняться, надо приложить карточку от своего номера, когда он только работать начинает. Ну, по нему сразу видно. И запах какие-то не очень. Наш? Это наш. Ладно, ничего страшного. Хватит ныть. Бери карточку. Ну что не говори, а вот ощущение жизни здесь присутствует, потому что мы сколько ходили по всем этим богатым бездушным районам, <с> я ни разу не видел в Дубае детей, честно говоря. А здесь, здесь чувствуется жизнь, здесь народ с работы на работу, он деток сколько. Ни одного ребенка мы не видели в Дубае. Ну я не знаю, может где-то в других районах но вот в марине в даунтауне там как-то все так это а тут да действительно жизнь если не знать что ты где-то опять же это люди не как я понимаю не арабы это все-таки наверное индусы пакистанцы Ну как будто какой-то пакистан столица какая-то если не знаю что ты в абу даби то прикольно хотя просто я не ожидал такого это будать. Ну, интересно зато. Завтрак в нашем отеле, ну я скажу, в принципе, отличный, отличный, отличный завтрак лечь все. Очень много еды. Любимец. Новый гай. Вот сколько всего. Сколько всего. Хороший завтрак много вкусняшек, соки, Просто. много мест свободного, мне очень нравится этот завтрак, тут у нас что, Каша. ой, -ой, -ой. что-то я сломал, кашки всякие ладно будем кушать ну позавтракаем вот с таким видом ладно парковка все же ну прикольно uh -huh. да. смотреть надо дальше не на парковку а в луже можно увидеть грязь а можно отражение звезд поэтому мы смотрим вот так вот не вот так вот. все покушаем немного такой вот у нас бассейн в абу Маленький, но уютный. Никакого вида. Но он такой глубокий, я вам скажу. И вот. Вот, еле. Ну, почти. Сколько он? Метр шестьдесят, наверное? Метр пятьдесят. Вот такой бассейн. Ну, мы, напоминаю, мы тут на, на одни сутки перед вылетом переночевали, позавтракали и скоро будем выезжать. Решили на пару часов зай, зайти к бассейну, поплавать, позагорать. Визеер-компания ну, опять нас порадовала, перенесла рейс сразу на три с половиной часа. Уже в этот раз не заигрывала, а то как-то мы сюда летели, а на волмате так ну, давайте на часик, давайте на два Давайте еще на часик, и давайте еще на часик. Вот, в этот раз она уже смело сразу с утра пришло сообщение. Полтора часа, а, три, три с половиной часа. Вот, ну, в любом случае, это ничего нам не дает, в плане там побольше где-то погулять, потому что регистрацию они делают согласно первоначального. Ну, чекинят на рейс, типа, чтобы не задерживать своих сотрудников. Ну, я думаю, так. Вот. И ехать в аэропорт придется все равно по-прежнему графику. То да есть через несколько часов нам надо будет выезжать уже из этого города. Буду мимо, простите, упал Вот. Ехать до аэропорта 30. Полтора часа. Вроде как. А, нет, 30 километров. Нет, ошибся, 30 километров. Вот, ну такой че вкусные завтраки, хорошая, и вкусная еда. Ну потихоньку я только начал привыкать к, к его к вот этому ритму Мне сначала показался каким-то он непонятным его понять надо если ты Дубай понимаешь сразу с первого раза там все понятно тут надо как-то походить погулять а, сразу не заходит вот так вот прям вау, тут надо походить по райончикам посмотреть все короче, чего, как и тогда только начинаешь понимать уже живенький и это тут есть жизнь тут люди дети школы люди тут с работы люди тут на работу в этом отношении он конечно это такой прям город город настоящий со всеми там районами плюсами минусами все вот ты идешь 20 ну идешь по кварталу какому-то 20 метров проходишь и у тебя начинается мусорки грязь там. ну вот все как-то более понятно нам а там как-то вот все лоск все-таки там четко разграничение идет районами. Вот все, от района до района, там 10 километров ничего. И начинается Дейра условно какая-то. Или там Даунтаун опять проезжает. Тут все это плавно перетекает, но ну, вот как я понял. В целом вот такие дела. Короче, мы выселились с нашего отельчика. И поедем сейчас на автобусную станцию. Чтобы оттуда уехать в аэропорт в Дубае. Вот и все. Сейчас мы пополним наши карточки Хафилат. Аналог, аналоги карты Нол в Дубае. И поедем. Мы тут пополняются. И поедем дальше. Все, карты мы пополнили. Теперь ждем автобус. Такие терминалы, они много расположены. Их по городу. В основном возле автобусных остановок. Наполняются легко там базовые английский или арабский, Каким вы владеете язык. И все. Карточка прикладывается. Дополняется и наличечкой. Кэшем сюда кладется. Все. Тут же можно купить новую карту. Главная станция. Чтобы узнать, сколько стоит до аэропорта добраться. Хватит ли нам денег на наших картах. Вот такая станция, я показывал уже, когда мы приезжали сюда. Абудаби аэропорт Бас. Вот он. Сейчас узнаем, сколько он стоит. Зашли в автобус сразу же. 4 дирхама стоит с Будаби, с автостанции доехать до аэропорта. Ехать 30 километров, 4 дирхама, очень дешево. Вот и все. Едем в аэропорт. Вот так выглядит станция главная автобусная. Такая бледно-зеленая. абудаби Абу-Даби, мой любимый терминал, сколько раз я здесь был, не помню, это, по-моему, пятый раз. Чудо-чудо. Красиво, мне тут нравится. Сейчас дальше пойдем гулять с вами. Не знаю, мне нравится этот аэропорт почему-то. Во-первых, он во гигантский, а во-вторых, тут все есть и душевые, и молебельные. Ну, сейчас, как бы, это вообще нормально становится, что... Но я скажу честно, это не в Алматинском аэропорту сидеть 5 часов. У нас, как я же говорил, что задержали рейс. Тут есть чем заняться, тут много огромной диди-фри, много разных интересных зон. Вот, поэтому будем лазать по ним. Люблю я этот аэропорт. я Если честно, когда мы планировали поездку, думаю, вот, блин, в аэропорт попасть. Так давно тут не был. Ковиды всякие. Очень классный терминал. Пойдемте в другой терминал прогуляемся. Я не знаю, в принципе люблю аэропорт. А этот особенно да. люблю. Это, это что-то приятное. Он большой, он уютный такой. Здесь есть Wi-Fi без всяких там кодов доступов -ок и ок или там введите НИЛС. как мне в Шереметьево предлагают. Наши фенди. Классный, классный. Здесь прям вот так вот. Все, что, что нужно вам. Как в дорогом моле. Но мол это и есть дорогой мол. Просто он в аэропорту. Тут хорошие бренды представлены. Такая атмосферочка. Вот роликс у нас тут. Ну все, гуляем. Ну пока, пока, пока ориентировочно на 4, на 3 часа задержка, 3,5, как и обещали. Где-то 6 часов вылетим, наверное. Ну, визер такой визер, что ничего нельзя загадывать. Очень много отзывов вообще отмены рейсов. Просто отменяют, и все, и вы остаетесь как бы дальше. Что хотите, ребятушки, делайте, кайфуйте, уезжайте. Э -э иногда они дают, э заселяют в отель. Иногда нет. И, -и, и все, отмена и отмена. Вот. А еще там на сайте написано, что... Ну, вы чеки сохраняете, если там питаетесь в аэропорту из-за задержки. Или в отель едете в какой-нибудь... Потом мы вам это все вернем. Ну че, тут как бы лоукост, просто лоукост, лоу костом но можно же и нормально лоукостить, как другие это делают. Но почему-то у Визера 90% негативных отзывов. Ребят, вот 36-й гейт, 58-й, вот где-то возле 35-го гейта, вот там будет знак, кто не знает, там есть душевые кабины, туалеты, переодевалки. Лесенка вниз вот тут будет, так что запоминайте. Вот так выглядят душевые. Вниз спускаемся. И там уже находим душевые кабинки. У меня заканчивается память. Короче, находим. Ах, ладно, давайте покажу. У меня просто батарея садится и флешка заканчивается. Вот такие вот мывальнички. Такие клозеты. Давайте чистота и проходим дальше. Эсюары всякие. Вот душевые кабин. Заходим. Если пересадка длительная или еще что-то, просто освежиться или задержка, как у нас рейса, то вообще отлично захвыли помылись, искупались и в путь свеженькие. Короче, еще на два часа задержал нас Визеер. Гуляем дальше. Общее время задержки составило 5 часов 15 минут. Пока так. При задержке рейса более двух часов. Билетами подходишь. Макдональдс показываешь билеты свои в И дают немного еды. Паургер, картошка и кола.